Вдруг я на эту город могу затолкать? Я, как я люблю. Я полицейская служебная собака, и вместе мы... Мне должны отдать деньги. Мне никто деньги не отдает. Тогда полиция, и если она приедет, сотрудник полиции, который даже на меня внимание не обратил... Okay. No. Я понял, ребят, что там ничего интересного. Ребята, всем привет. Я приехал сейчас выгружать инвалидку, помните, ту раму, которую я должен доставить был в Джорджии. Но вот я сейчас, в общем-то, в Атланте нахожусь. Прекрасная погода с утра. Вот сюда мне ее необходимо затолкать, но я думаю, кто-то поможет. Давайте начнем выгружать машину, а потом народ кто-то подтянется. В общем, ребят, я решил вначале самому попробовать никого не беспокоить. Выгнать. Вдруг я на эту гору смогу затолкать? Oh, Она даже походу 200 килограмм не весит Hello. <laughs> Спасибо. <laughs> Спасибо. обратно сейчас Спасибо. в какой последовательности погнали Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. <laughs> Where are you from? I'm from Egypt, but I used to fly to Russia, to Moscow. Oh. And sometimes to Ukraine. Uh huh. Odessa. Okay. That's why I know a little bit. Yeah. Wars. You are to be blue. Me too. <laughs> I love you. Uh, two keys. Okay. Thank you. Welcome. Thank you. Have a good day. <laughs> А Мар зовут. Были ты же россиянин. Но... Хотя что там говорить? У меня, когда в Вешове жил таких россиянинов. Россиян. Полгорода было. Какой там полгорода, блин? Вся улица. Вся улица, ребят. Понимаете? Так что вполне себе россиянин. почему нет? Россия многоциональная страна. Ребят, приехал в такой красивый райончик, тишина, уютная комьюнити и даже, видите, воздух спускаю потихонечку, потому что время еще 7.56 по никому дискомфорт не доставляет. Клиент, похоже, еще спит, не отвечает, сейчас, если он мне вечером довольно активно звонил, вообще всю дорогу звонил, писал, С разных номеров звонил, не знаю зачем. of cash on delivery. Let me call it. Mm -hmm. He was going to do the, the, the, the automatic online. Uh, he said he had talked to you or your boss that he was going to do the... the Maybe uh, you can talk to my boss? Yeah. Can can give you me his please. number phone, you, Please. Paul. His name is Paul. Paul. Paul. Yep. yep. He must be sleeping, too. Yeah. Well, He do a lot of cars with Paul. He transferred car uh, cars to him. Yeah. He, he said he's gonna do wire to him, like not wire that online. Uh, yeah, but car. I have a cash on delivery. I'm just driver. I know. It's okay if you wanna wait, we can wait. Uh, so. Yeah. Okay. One of them will call back. <laughs> yeah. You want coffee, anything? Yeah. You have. Sure. Thank sure. you. Thank you. No, just coffee. Thank you. Клэйн сказал, что уже платили. Это вполне, кстати, возможно. Я этому клиенту почему-то верю. Он говорит, брокер уже как бы вам перевел говорит, деньги. Но у меня написано, ребята, cash on delivery, то есть мне должны отдать деньги. А мне никто деньги не отдает. Он говорит, что я уже заплатил. Ну, в принципе, он не грубый такой, не, не прессует ничего, не говорит там, давай быстрее выгони машину. Я Видите, как когда полиция, и если она приедет, и она увидит вот такое положение автомобиля, как я слышал от профессиональных водителей, то в этом случае ну, вся правда на твоей стороне. Понятно, делай контракт на твоей стороне, но если я сейчас выгоню и поставлю туда, то полициями скажет, чувак, да, у тебя есть контракт, да, ты прав, но извини, ты просто должен идти в суд и в суде добиваться от него бабок. А пока автомобиль у меня, ну, на моем, на моем лифтгейте. Извините, тебе машину тоже никто не отдает, если полицейский приезжает. Но с ним конфликт, я думаю, не будет так просто. Мне, в принципе, тоже особо торопиться нек некуда. Да и даже было бы если торопиться, что делать? Он позвонил своему брокеру, я ему дал номер своего диспетчера. Все спят, я тоже не хочу никому названивать, потому что... Ну, потому что у меня есть конкретно, ребят, кэш, он delivery, почему я должен куда-то звонить, что-то выяснять, ты выясняй, звони, если ты не хочешь мне давать, либо оплати, я поехал дальше и отдам тебе машину, говорит, хочешь кофе, я говорю, хочу кофе, не стал отказываться, сейчас принесет кофе, попьем, поболтаем, отдам мою, наконец, ну тачку, загружу обратно BMW, я не хочу сейчас выгружать, чтобы быстрее там, загрузить BMW, мало ли что, лучше таким образом оставлю, ждем. Алло. Да, добро. Да, да. В общем, диспетчер проверил, машина действительно еще не оплачена. Более того, он даже не платил еще никакие брокерфи. А он, я не знаю, почему он подумал, что оплачен. Но, в принципе, он не похож на человека, который а, хочет обмануть. С другой стороны, а друг мой Женька, помните, вербунков, он, что ли, похож на человека, который хочет обмануть? Он тоже не, не похож на человека, втирался в доверие годами и накопил определенную сумму, кинул меня просто. Об этом я сейчас чуть позже расскажу, ребят. Я почему-то мало этому времени уделил и многие там, мои друзья спрашивают, ну как там твои ребята, как там Артем, как там Джанни, как там Женя. Женя, вы чего? Женя давно кинул всех и перестал общаться с нами. Поэтому о нем надо чуть больше ребят, но как-нибудь в другой обстановке. Сейчас быстренько с машины разберусь, пойду дальше и потом вам запишу. Где обстоятельно разберем, что же произошло с Женей. Слушайте, ребятки, зовут красивые. Слышите, птички? Что это, Рост? Ладно, мы загнали. Погнали, загоним БМВ, пока ее не угнали. И поедем в сторону дома отдыхать. Хочу, знаете что? Сейчас у нас что, конец ноября? Вы, наверное, смотрите уже в декабре. Не, наверное, конечно, однозначно. Хочу прямо вот поработать плотненько, плотненько до декабря, до конца декабря, или может быть середины декабря, и потом отдыхать. С друзьями хотим на Новый год какой-то дом большой снять. Ну, уже, наверное, на тот момент сняли. Так что, если вы мой подписчик, и вы прилетели в Майами, не знаете, с кем встретить Новый год, присоединяйтесь. Мы не против, надо дружить, надо знакомиться. В общем, я знаю, много подписчиков прям каждый день мне пишите. Вы, ребята, круто! Я за вас очень рад, что все приезжают, все, кто спасается от мобилизации, кто просто просто умные и выезжает, и не видит перспектив короче давайте пишите он сто вот он вместе встретим этот новый год хороди nice color, right? Yeah. Better than just black. Yes, or just Stanley. white. Yes, <laughs> damn. No, you're right, you're right. Thank you. Two keys. Perfect. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you Thank you. Thank Have a good day. Yeah, you too. Is it cracked? No. It's from inside. You see the other? Yeah, same. О, это нет. From inside, yeah. Ребят, клиент мало того, что просто согласился в другом месте встретиться, удобное место нашел, еще и полтинник чей выедал. Молодец. Погнали дальше. Ребят, Мазарате отдал, в даунтауне сейчас нахожусь, Майами Бич, в самом центре, на траке сюда Ну, теоретически, конечно, можно подъехать, но я не решился Я оставил свой трак на парковке, приехал на Мазарате в эту локацию, отдал клиент автомобиля Сейчас что с вами, мы пойдемте погуляем немножечко по кругу, съедим мороженое Что вам еще сказать, постричься надо, сейчас зайдем И завтра уже выезжаю, сегодня понедельник, не хочу долго отдыхать, потому что я знаю Если я сейчас отдохну 2-3 дня, то это потом засосет, я могу на неделю, на две придумать какие-то себе развлечения, поэтому нет, я лучше диспетчер сказал, завтра поеду а поработаю, тем более перед Новым годом хочу плотничком поработать, чтобы потом радоваться тому, как прошел этот год. Погнали гулять! полицейский участок моим бич полис просто полицейский участок какой он красивый правда что там внутри интересно пойдем зайдем посмотрим интересно там можно снимать нет No skateboard, bicycles riding or roll skating нельзя что там еще написано еще нельзя с собой оружие иметь смотрите награды всякие Короче, не, не было написано, что нельзя снимать, поэтому я хожу и снимаю. Вот смотрите, какие-то фамилии. All and... В общем, ребят, я все перевел, смотрите, что написано. Вместе мы преодолеем все препятствия, найдем тех, кто может желать зла другим. Интересно сформулированное предложение, да? Найдем тех, кто может желать за другим. Вместе вы и я испытаем связь, которую поймут только такие, как мы. Меня добрыми мыслями и рассказами. Какое-то время мы были непобедимы, ничто не проходило среди нас незамеченным. Я полицейская служебная собака, и вместе мы хранители ночи. Вот так, ребята. Ну, понятно, что где-то какая-то ошибка в переводе имеется, но вы поняли смысл, да? И вот, вот, видимо, что это? Служители... Именно конкретного, конкретно этого полицейского участка, или что это такое, я не знаю, ребят. Вот такие вот дела. Я просто, ребят, хожу, и, и мне даже слова никто не говорит. Просто смотрю, разглядываю. Там на фрондеске сидит сотрудник полиции, который даже на меня внимания не обратил. Old jail key. Смотрите, написано тюрьмы ключ, видите? Jail это -а типа тюрьма. Вот такой полицейский фламинго имеется. Так ко мне никто не вышел, уже 15 минут на телефон или инсты снял, и никто со мной разговаривать не хочет. Слушайте, как в музее в полицейский участок же зашел. Просто какие-то скульптурки, полицейские, тоже полицейские, книжки. Ну, то есть, конечно, здесь снимать разрешено, потому что иначе бы зачем они все это здесь выставляли? Для того, чтобы я приходил, фотографировал, снимал, ознакомлялся и, знаете ли, проникался и пришел, может быть, к ним даже на службу когда-нибудь. Наверное, это так работает. Наверное, так и должно быть. Я вот зашел в полицейский участок, я не пошел на фронт-деск, там просить какой-то помощи, а если ты не пошел просить помощи, то что тебя тревожит? зашел ты, занимайся своими делами, хочешь посмотреть посмотри, хочешь погреться, сиди греться, ну например, или охладиться в данном случае то есть никаких вопросов нет зайдите полицейский участок в России что вам скажут, какие-то жалобы, пожелания, что пришел, что надо зачем пришел, снимать нельзя, у нас режим на объект, у нас снимать нельзя и так далее, и так далее ну собственно, что я вам рассказываю, все это сами знаете, вы видели мой видеоролик я пришел в честь банка. пойдемте зайдем, бабки кинем на карту чтобы кэш не лежал, то полный карман денег, ребят, но не очень-то ага, здесь надо карточку вставить Для бом от бомжей, чтобы бомжи вот здесь не скапливались Сейчас карточку достану так, ребят, что вам еще показать? вот он, Майами бич, океан в той стороне я думаю, что-то перекусить может быть и потом пойдем с вами на океан тогда посмотрим, как там дела вот Rolls Royce, видите? Благодаря моей работе на которые я зарабатываю деньги Мне уже, меня уже совсем не привлекают Вот эти вот там какие-то там любые Любые, любые самые дорогие машины Это круто, ребят, это круто Ну, понятное дело, что они не мои, когда я их перевожу Но я на всех ездил, и я понял, ребят Что там ничего интересного Что вот обычный Volkswagen Jetta Или вот такая вот штука полицейского рейнджера Она, в принципе, может конкурировать С всякими дорогущими вот такими вот BMW Хотя это не дорогущая особо. Ну, или там Rolls-Royce, да? Вот мопед есть, идеальный, идеальный Идеальное транспортное средство. В общем, ребят, что, начинается новый рейс, я прямо из дома доехал сюда, трак брать не стал, сейчас забираю первый Bentley и на парковочку еду, там загружаю. Завтра уже начинаем загрузиться на новый рейс. Диспетчер машины все почти собрал, там одну или две осталось. Что вам сказать, погода замечательная в Майами, суперская просто. Летом очень душно, признаюсь вам, не, не сильно комфортно лежать или гулять вне пляжа. На пляже супер, а здесь так себе. А сейчас вот зимой вот прям самое то, где-то 20, может быть, 5, но не так не давит сильно прямо солнце. Вот это Бентли забираю и погнали. Погнали домой, ребята. Отдыхаем еще сегодня. И завтра, с утра пораньше, стартуем в Чикаго. Ребят, ну не жизнь, а сказка, по-моему. Вам так не кажется. Смотрите, какой кайф. Ну, правда, не новеньком Бентли еду на 2017 -го года. Но все равно комфортно, так вам скажу. Классная машина, что уютненько так, красивенько, видите? Правда, ремонт сумасшедших денег стоит, я читал. Ребята, в общем, что обзор показал? Обзор на протяжении ну сколько, получаса, наверное, полчаса я на ней ехал, я по трассе ехал, по городу, что этот автомобиль довольно таки комфортный. Во-первых, смотрите, с моим ростом он очень, очень, 186 ростом, и меня прямо, вот, вот я максимально сидушку отодвинул, мне прямо максимально комфортно. Вчера я ехал на Мазарате, клиенту отдавал, и там, ну прям, просто невозможно. У меня вот тут где-то нога одна была, вторая его вот тоже, у меня аж заболели пока вот в таком положении я ехал в общем тяжело хотя она максимально тоже далеко я этот автомобиль отодвигал назад ну что еще тихий автомобиль я вообще ничего не слышу что там по круге происходит мощный как мне показалось ну и вообще знаете салон такой приятный обычно у них какие-то они коричневый либо белый ну вообще не то не то не интересно а вот черный с красными вставками ну просто бомба правда ребят прям бомба Классная тачка. Так, ребят, забираем сейчас Mercedes-Benz GLC 2016 года. Клиент, я не знаю, обзвонился весь. Ну, мужик еще нормальный. Вот жена у него, конечно, немножечко. Hello. Немножечко. E. Yeah. How many keys do you have? One? One, just one. Uh -huh. okay, can I have your, uh, full name and Угу, спасибо. Нет, просто нажимай. О, нажимай. Угу. Угу. спасибо. Вы готовы? Да. Я не нужна речь, ты классный, ты не можешь уйти мою машину? Я могу отправить по имейлу, если хочешь. Да. По имейлу что? Что ты мне по имейлу? По имени просто все фотографии. О! У меня есть мой имейл? Нет, просто мне звоните, пожалуйста. Мне? Просто звоните. Просто звоните? Да, звоните это okay, so uh, yeah. yeah. okay. Короче, нормальный мужик, а женщина у него... Ну, так бывает, наверное, да? Это, наверное, нормально. А женщина у чуть него чуть-чуть такая. Не то чтобы агрессивная, но какая-то на суете А когда? А когда? А чего? А где? Мужик спокойный, да, ты едешь? Все Во сколько будешь? В час буду, хорошо А женщина, тысячу вопросов А почему? А где? А почему ты так долго? А где ты едешь? 75 пятки? А по какой 75 пятки? А почему? Ну, в общем, тысячу вопросов, блин Ладно, что загружаем Поехали, ребят Машины все ждут, надо всем быстрее, как обычно, но мы им это обеспечим Киа, забирай Кес Солтас какой-то Не знаю, что это за автомобиль Я вроде бы посмотрел, может быть вот этот даже Я вроде бы посмотрел на гугле Он похож на какой-то джип По всей видимости джип Пойдемте пока откроем мой коробочек sales менеджер сказал, что подгонит автомобиль Ребята, я как будто Ешов попал Смотрите, такие гаражные массивы Тоже гаражонки, кто чем занимается Чувак Другими вещами заниматься здесь. Ага, Muscle сюда мне нужно. Hello. I want to pick up car Dodge Dart. Dodge Dart? Yeah, Dodge. Yeah, I think it's out in the field out there. No idea. Yeah, we just pulled it out there. Is that telling what you're getting? Is the cart? Yeah. Let me see if it here. Yeah, we just drove it out. There. We put it right out there in the field. Угу. Mm Окей. -hmm. Yeah. Okay. <пип> так, ребят, я надеюсь, это тот Dodge Dart. Потому что там дедушка был, он даже не пошел. Он говорит, ну там найдешь. Я пошел, он расписался. Просто здесь других нету. Можно было бы вот это здесь. И тут ключ торчит. Слушайте, у меня везде ключи торчат. Вот молодцы, вообще не переживает, видимо, безопасная деревушка. Я еще все во Флориде, как видите, в окружающей среде, поэтому. Оп, недалеко от дома. Заведется без проблем вообще. Ребят, ну что время уже 10 часов вечера. Может быть, мне сейчас отдадут автомобиль, может быть, они уже закрыты. Это не важно, потому что сегодня в любом случае уже грузить ничего не буду, потому что, скорее всего, придется пускать колеса. Но, ну, в общем, там нужно, чтобы был день, чтобы я завтра видел, ничего не повредил, аккуратно загрузил. Ну и плюс я уже подустал. Сегодня 5 машин забрал. Шестую, шестой автомобиль я забрал вчера, как вы помните, Бентли. Поэтому пойдемте спросим: да, да, нет-нет. Погода отличная 19 градусов, поэтому можно, в принципе, трак заглушить. По-моему, у меня у одного только он работает. Я намеренно никогда не глушу. 5-10 минут, но ну, вы, наверное, знаете, те, кто на траках работает, что лучше бы дизель не груди, не, не оглушить, для того чтобы остыла турбина. Но ну, и я всегда эти требования соблюдаю. Потому что, как вы помните, я недавно сделал капремонт двигателя, поэтому я очень двигатель сильно берегу. Каждые 15 тысяч, иногда 13 тысяч меняю масло, быстро не езжу. Потому что? что? Потому что это мой хлеб, ребят. Oh, yeah. Front gate, right? Mm -hmm. Так, ребята, идем забирать автомобиль. Меня пропустили, никого oh, нет, тишина такая. Ребята, вы мне часто пишите, а что ты там свой самокат куда делал? у меня дома лежит, дома стоит, но потому что сейчас уже... Ну, во-первых, я его еще и летом положил дома, а во-вторых, сейчас зима, уже холодно становится. В Чикаго мы сейчас поим, там уже прям стабильный минус будет, и поэтому я там не могу кататься на самокате. но ну, плюс физкультура важна. А самое главное, что сюда все равно не пускает. На аукциона не пускает на мотороллерах, мотоциклах, самокатах. Поэтому нет особого смысла. Просто давайте заниматься больше физкультурой, потому что сидеть приходится много, водить. Ну, в общем, пойдемте искать. Еще. Кстати, вот видите, вранглер который мне нравится автомобиль, он меня уже ждет в Вискансине обратно. Диспетчер уже даже обратно мне машину набирает. Круто, да? Так что, ребят, вот где есть работа, мне вообще не жалко, знаете, некоторые люди, типа, боятся, говорят, что есть работа, что все окей, ой, сейчас придут все, блин, работа всем хватит, приходите, ребят, трейлер, кстати, по поводу трейлера, кому нужен, продаю, тот человек, которого я хотел взять, ага, вот он, вот BMW В общем, ребят, по трейлеру, что касается трейлера, помните, Виталий ездил со мной, проходил практику, я его научил, показал и он на какое-то время пропал. Потом он написал, что он вроде бы берет кредит и работает над тем, чтобы взять кредит и купить у меня трейлер. Потом опять пропал. Сегодня... Ну, мне и самому неудобно ему названивать, но между тем он меня так просил, умолял, извинялся. Пожалуйста, не продавай никому трейлер. Но я зачем-то повелся. Я не знаю, зачем я повелся. Мне несколько людей уже писали. Кто-то хотел посмотреть. Я сказал, нет, ребята... Я продал трейлер. Я полагал, что его продал. Но ну и в итоге те ребята уже купили себе что-то другое, а я и не продал и тем ребятам, которые могли у меня купить. И Виталий в итоге сейчас вообще плавает. Я не знаю, как-то не уверенно уже. То ли кредит не дают, то ли что. Ну понятное дело, что он ничего не купил. Или может вообще на траке не захотел больше работать. Короче, я... а продаю трейлер, ребята. Спросите те, кто писал и хотел купить. Но так вышло. Теперь я не буду больше никого ждать. Я не буду больше просто так сидеть и ждать. И не продавать тем, кто хочет купить. Ну и в случае, если кто-то захочет взять, такие как вот который хотел это сделать. Я буду брать э, какой-то депозит, чтобы я был уверен, что человек точно купит, потому что я отказываю другим. Ну, короче, вот такая фигня вышла. Ну, ничего, бывает, ребят. Знаете, я, я ни, ни в коем случае не расстраиваюсь. Я думаю, что значит, оно так и должно было быть. Значит, нужно было, чтобы я этот трейлер не продал. Так вот, я не расстраиваюсь, ребят. Значит, так нужно было. Я трейлер в любом случае продам. Как вы видели, он у меня вообще в отличном состоянии. Я постоянно его подремонтирую в случае, если что-то нужно. Какое-то там обслуживание. Я это обслуживание делаю, как вы видите сами. Ну и поэтому, кому нужен, пожалуйста, пишите. Вот моя инста. Почта внизу. Ну, в то на их напишите или на почту, я всегда отвечу. Даже если в этом году не продам. Да, блин. Значит, так нужно было, чтобы этот год, я, я думал, что может быть в этом году продам. Ну, и как бы хорошо, в следующий год начать каким-то новым трейлером. Ну, окей, нет, так нет, значит, нормально, так нужно. Погнали, возьмем ключ. Вот что меня сейчас беспокоит, чтобы я все-таки ее забрал. Или, может быть, ее не нужно забирать, тоже, может быть, знаки судьбы, потому что я не знаю, как я ее буду умещать. Большая, все-таки большевата. Вы помните, у меня впереди, переднее место внизу. Оно такое чуть-чуть, чуть-чуть неудобное. Ну ладно, сейчас чуть-чуть приду.